Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Кито. Продолжаем TakeStu играть. А, как обычно, с кем? Скажите мне правильно. Что это? Са -са -са -са -са. Со Давай, даруй. Да, закончился. Всем привет. Так, ну что, погнали? А, я буду играть за Мэй. Шутка. Нет. Да, все, все. Нервничай. Запускай, я готов. Так, что, на чем мы остановились? Этот бекон опять нас э, отправил куда? Дал нам что-то веревки, теперь мы можем как на, на них прыгать? Там, спайдер. Да, арми... ты, ты как, как Тарзан, как вот Тарзану так да, уйтился. Пла пластилиновый серий. Тарзан меня обозвали. Ну, кстати, yeah. можно будет если что так серию называть. Так, мы все это видели. Oh, да. Как скипнуть? Я нашел, на кружок. Тебе тоже What? на кружок yeah. надо нажать. Yeah. На кружок нажми. Удерживай. Yeah. Мы yeah. это видели. Ага. Uh -huh. Ага, все, там прикинь, даже пропустить одному нельзя. пароль. Right, ну все, я полетел. Yeah. Как играть? <laughs> а, серия чуть-чуть no, опаздывает. Серия выходит непривычно во вторник, а в когда света скажи, она выходит? Uh... Вос воскресенье. Воскресенье она выйдет, скорее всего, потому что она не успеет обработаться. А Света виновата, очень поздно серия. Записывайте за нее. Смысл ли, Света? Ты что говоришь такое всем ладно. про меня? Ладно, ладно. На самом деле, Света не виновата, это я. Это я виноват. Это моя вина. Это, это муравьишки. Нарушаем я... строй. Они, смотри. Ничего Будем сил. с муравьями воевать? Я вижу, сюда надо. Again? Ну слушай, мне нравится, а, мне очень нравится в игре, что геймплей очень разно... разнообразивает или разнообразивает, как правильно будет? Разнообразный? Нет слова Я разнообразивает? Разнообразие? Я нашел самолет. И Можно его метнуть. Эм... По-любому, это как-нибудь нам потом в будущем поможет. <laughs> я уверен в этом. Так, а мы... это чего? Как минимум Ты больше... Просто... Бляха, муха. Короче, я понял, как это, эта шкала заполняется. Это в плане того, как, сколько до нее надо этого. Сколько расстояния, расстояния до нее нужно преодолеть, чтобы, чтобы воспользоваться ей. Так вот я про геймплея. <laughs> разнообразие геймплея, разнообразие геймплея. То есть в прошлой серии мы с тобой а, как бы и шарики гоняли, и гвоздями стреляли, молотками херачили. Угу. Ой, я нашла проход. Да, правда? Куда идти? сюда? Подскажи, пожалуйста, куда идти? Туда. <laughs> вам. Хорошо. Идем. Я, я, я, я, тебе Я вот с тобой Я вот с тобой нормально вроде Общался сейчас Подсотри. Да все, я понял across. Я пошел сам В вот самолетик oh. А хочешь ты кинуть? Опоздно, я уже кидаю Жадюга <сосы> Да я просто, его нельзя пустить А куда его кидать? Его может куда-то конкретно было кинуть? Ты не можешь допрыгнуть? Нет. Ру рука помощи нет, нет ты слишком а, быстро нажимаешь два раза крестик Нажимай крестик и потом Спустя некоторое время еще раз крестик Он получается у тебя дольше, да Лучше будет так Ты Это же качается, качеля Качеля качается, ты можешь подобрать Момент Я, я сейчас тебе научу это, как по особенностям Паркура, вот это как бы актуальненько Немножко там на канале, если что, посмотри Мы сейчас с тобой паркурим там Давай, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай все, хорош. Видишь, я, я хороший сенсей Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. <laughs> mm -hmm. Как это, какого? Как ты ко мне, с какой теплотой и любовью ты ко мне сейчас это сказала Кстати, света. И что, куда? А куда? А, вон вижу. Вон в ту сторону, да? Я не долетел! О, нифига, я с ускорением летел вниз. Это было, это было классно. Ты добралась да, до той стороны? Да. А как ты быстрее меня? Надо было тебя не ждать. Надо было тебя не ждать. Надо было поступить как злой г -г головнюк. <laughs> ага, все, я, я добрался. Давай быстрее. Как профессионал а платформинга просто мог об обосраться в такой ситуации. Конечно никак, я самолетик нашел. Надо в окно попасть или что? Mm -hmm. Мне mm -hmm. кажется, да, мне кажется, я просто лоб. <laughs> mm -hmm. Это штопор? Ой, тайная лестница. Уж такая маленькая. Там живет это этот же... бекон. Like Здесь? А, ah, Нет. Я думал, это домик Роуз. Нет, там же маленькая дверь. Там живет Белка. Ну, Света, я, на... я за, за тебя сейчас топлю. За Мэй. Know, on, Потому что я не хочу заставлять нашу дочку плакать. Yeah, Конечно. Тейлс oh. оф <laughs> Ага, ага. Король, король. А, так это Белка. Я же а, блин. <звук> <звук> молоток. Света, доставай молоток. Да. <звук> Блин. Мы в плен попали. Сейчас вот этот Коди начнет на мэй говорить. Я же говорил, надо было идти в комнату. Ролл, ты меня не послушала. давай oh, толкаем. <laughs> Папа, я хочу сказать тебе что это важно. Вы слышали этой книге? Доктор Ну, теперь <He> да. говорит, что Как грустно, да? Да, очень грустно Sorry. На самом деле, такой глубокий посыл в, в игре Ну, как глубокий, он на самом деле на поверхности, но очень важный Да Да Да okay? yeah, better, okay. Буду после игры цитировать эту... Uh, цитаты из игры своей жене, чтобы... Ты за гангстеры? Чё за Что? за за пытки? Как-то не очень. Мы like бессмертные. Это Элвин и Брундуки, Свет. <laughs> Начало. Точнее, нет, это Элвин и Брундуки 3000. Чего у них так обустроено? Смотри. Это коробка? Mm -hmm. Hey, hey there, Mr. Uh, Mr. Big Squirrel. <laughs> <laughs> yeah. You, you want to get to the house? Yes. We can get you there. Really? You? That's very um, kind. On one condition. <laughs> <laughs> What do you mean? Follow me. Follow me. Какая ну заточка в, в поясе. Да я видел, какая брутальная белка. Слушай, он мне нравится. Такой, знаешь, со шрамом на чеке. Теретины, Смотри, как, как он ходит. Ну вот в этот, этот как он. Еееееет. Барахольщики. Барыги, так и называют. Ничего, у них тут склад. Они украли пульт. Это отсылочки на пропаже пультов. А, а вот куда там все девается. Hey, oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> носки, почему нет шуток про носки? Про второй носок. Она здесь была обязана быть. Была обязана быть. Должна была быть, короче. Enemy Alert. The wasps have invaded <coughs> our tree and wiped out most of our tribe. You two must kill them. Oh, What? We can't kill those crazy creatures, you nuts. No, no offense. Don't worry. You'll just survive two of them. Against a whole swarm of them, surely we'll die. That's why you're going to need these. My latest in cyber hazelnut technology, the tree sapshi 57. <laughs> <laughs> Что oh. это? Она будет взрывать? их? Oh. Yes! Oh. Я согласен! Погнали, стрелять, взрывать! Я короче... Я короче... Засираю, ты взрываешь? Ну no, конечно, не самая ответственная. Да? Yeah. Дезертир! Yeah. Килл Да. Крутяк. Сейчас будем жарить ос <laughs> ты предвкушение свет. Ага. Ага. Actually, цитатки из игры буду своей жене рассказывать, про что игра, чтобы она, как бы, ну, поняла, чтобы мы там не ссорились, знаешь, чтобы у нас все хорошо было. Вот. Ну да, да, это правильно. Угу. Можешь сходить, там есть у вас во дворе дерево, проверить, вдруг у вас там тоже такие белки живут. Нет, у нас деревьев, во дворе дохилища. Но таких больших нету. Вот может у тебя тоже что-нибудь украли? Да всегда. У меня жена сейчас ходила по дому, говорит, где мои носки. И я думал, это моя это какое привилегия. Она говорит, не у меня носки с ушками, говорит, носки с ушками. Я думал, как бы это мужская привилегия носки терять. Все могут терять носки. Ой, поругались. Эй, hey, что now. I guess it's time to kill some wasps. What? Alone? Don't worry, we've got weapons. You mean these homemade squirrel DIY drill bazzer type shanky things? Oh, you saw how powerful they are. Let's drill, Baz. Во. А Во, вот это круто. Можно прицелиться. Не, прицелиться то можно, но только я не могу взрывать ничего. Я могу только засирать. Прицелиться L2. Смотри. А мне открыть. А тебе нет. А мне можно... А, я все понял. Что за... Иду дальше. Я хочу тут походить. Я спустился куда-то. Ладно. У, не, привет. Не, не дает обратно залезть, прикинь. Ой, у меня жустик разряжается. А провод у тебя есть? М или далеко. Ну все, хорошо. Точно у тебя нормальный провод? Длинный или коротенький. Просто знаешь, у меня Маленький. есть два. Маленькие. Поджечь смолу говорит. А где смола? Вот это? Я тоже не вижу. А, так Нет. у меня же смола. Это у меня смола, давай. Мы сейчас подожжем? Хренать? А, я должна? Блин, да. точно. Смотри, что делаю, видал? <звук> так, и что у нас? Ничего куски? себе. Это все в дереве? Во -во -во. Типа Во -во. в одном дереве находятся и белки, и осы? Ну, так типа получается? Того. А тут кто-то жил, тут. Две мини-игры. А, так это, наверное, прошлое поселение Бело, которое им разбомбили. Вот это можно взорвать? Давай попробуем взорвать вот это. Похоже, это... Нет, она же с это говорит. А, ну так давай взорвем, чтобы она не говорила. Давай. Борода, да? Ой, тут какие-то... Мини-игра, мини-игра. Я мини-игру нашел. Так, а что стрелять надо? Взрывай. Вон, вон, вон, туда. Ага, вон, вот. А, Ля-ля-ля-ля. А, а, а, а, а, вот, вот, вот, вот, вот, А, а, вот, вот, вот, вот, вот, А, это была тренировочка. Нормально. Есть, изи. Погнали. Даже трофей не дали. Да блин, может мне не сразу попали. Потому... Да блин, ни одного трофея не дали за игру. <laughs> Вообще кошмар. Ой, не помню. А это ты можешь делать, да? да. Давай пройдем. Я пошел а oh, я yeah. ну и ты пошла я пропустил что она говорила что на другом крыю um. думал я бесполезный а ага, сейчас я ищу mm. какой полезный просто правда мне и интересно чё? сколько смолы в этой пушке вообще накапливается um. а вон вижу вижу вижу Вон типа, смотри, а вот туда. Хера. Ой, блин, я вообще не вижу. А. Можешь в мишень попасть. Амсори. Um, Подожди, а можешь взорвать вот эту, которая вот внизу на платформе, вот здесь? Не, не, не, не, не, на нижней платформе, не на верхней. Вот здесь. Кого взорвать? Вот этот, смолу все, можешь взорвать? Во. Теперь похоже на правду. Сейчас секу тогда. Так, и давай. Да нет, проходи, сюда можно допрыгнуть. Угу. И все, и поднимай нас сверх. Получается. Ага. Все, заходи. По-моему, ты успела. Я в тебя всегда <с верил. Я в тебя верил. Ага, я слышала это. Я хотел сказать... Да-да-да, я все слышала. Я хотел сказать, по-моему, ты успеваешь. Зачем ты так про меня плохо говоришь? Да, конечно, конечно. Я же такой хороший. Я лук наш. А, это желуди. Так, надо так, вот это поджечь. Тут? Так, давай. Что, что, что, я не успеваю вообще. Вот. Ага. Красиво. Бабах, бабах. Кто у нас из суперзлодеев любит пострелять, повзрывать? А, подожди, а как? А, так тут... А мне не видно это. Это ты сделал? Ты, меня... ты меня хотел бросить? Нет. И что дальше? А вон какая-то дерев... Ой, я... А вон, Свет, вон мишень, вон там. Смотри на меня на экране. Видишь? Вон, стреляй. Херня, понял. Ну как мы до туда не допрыгнем? А я до туда не доставлю uh -huh. до того ведра. Like uh... Ч ⁇ -то я не понял. А uh, вон туда надо, наверх. А ну-ка, отпусти! А, взрывай. Uh -huh. Точно, точно. Голова вообще просто. Конечно, конечно. Короче, я, ты будешь внимательный у нас в команде, а я буду учить тебя это, Стелс. А ты просто будешь в команде, да? Я что, шутка для тебя? Блин, капкан не срабатывает, почему? Давай взорвем. Не опускайся, банка. Дожди. А вот тут может? Тут подъемный какой-то механизм. Вот, Сет. Можешь попробовать вот это взорвать? Нет, а как ее опустить? Она не опускается. Нет, по... капкан смолу. Попробуй. Капкан? Не цепляется, да? А -а -а. Ага. Ага, вижу. Что? Кого? Не достало. Конечно, не достала, потому что тут нужна моя помощь. Ты че? А, подожди. Это надо мне. Тебе надо взорвать, и меня наверх подымет. Все, я понял. Угу. Давай, сейчас я. Ага. Все разгадано. Я вообще эту херню не видел. Теперь тебе надо стрельнуть вот в этот а, коробок. Я не знаю. А, все, понял а, Ай-яй-яй Я улетел Давай еще раз Стреляй скорее Ай-яй-яй-яй Ага Так, а теперь мне надо спустить вот эту банку к тебе, да, получается? Ну да, можно было бы неплохо А как? Интересно. Не знаю, я не вижу там сверху. Эм, Камхеплес. А как назад? Hey! типа, я спустил. И че дальше? Okay. <laughs> mm. А, ну Да. конечно. Что? А! Надо было <laughs> дверь открыть просто. Uh -huh. Ничего тут система. They're experimenting что делать? Хм. Не совсем понимаю, что нам делать. Тут какая-то загадка. Весы, Что с этой загадкой весы. Это весы. Смотри. Подожди. Так. А, не ну... Не... А! Все, я понял. Запрыгивай. Ага. Это тебе сейчас надо. И тебе надо сюда, и мне тебя надо на ту сторону переведать, да? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Весы. Все под контролем. Нормально? Да. Все, докатятся сами. Угу. Отлично. Так, ага. и а меня поднять? Давай. Отлично, вообще просто на изи. Заходите, пожалуйста. Блин, прикинь, уже полчаса почти прошло. Ну ладно, не почти, 20 минут прошло. Отыграй, чуть поболее. Mm -hmm. Вроде ничего не сделали, да? Вроде только сели. Капец, а куда? Не нажимайте на красную кнопку, она сказала. Не нажимайте. Не нажимайте! Hey, <laughs> вот там и сиди, понял! <laughs> <buttons> <laughs> Итак, сектор <Sector> при- <Priest. laughs> <связать> что выбираешь стать желудем что то тот вихрь умереть и что то тут еще я бы хотел звонок другу выбрать <связать> <связать> вот выбираем <связать> <связать> представляете какая она злая что она делает себе? Ну sorry. ладно, давай уж все посмотрим. Давай, я попираю сектор приз на барабане. Создала бесконечный двигатель. Да твою за... НЕТ! Это издевательство. Выпусти меня. Да ты все на мне попробовала, можно мне выйти? Блин, а Пожалуйста. можно без тебя пойти? Никак, да? Нет, ну, никак. Ладно. Давай, это кооператив, вообще-то. Ну. Ну. Ну. Так нажми. Ибо нечего сувать свой нос туда, куда не надо. Пошли. Кстати, эти женщины, а если бы это был я, и я бы начал издеваться, все. Это была бы обида вселенская просто. Но я так и сделаю скидку на то, что ты девчонка. Иду а. и сюда. Она ненадежно держится. Сорвем ее? Отойди, а то тебя забудут. Нет, надо, наверное, идти... Ну-ка, жахнем. Mm. Кого? Жах. Я же жахнем уже. Еще жахнем. Может, тут вот так надо? Прям в этот в замок? Ну-ка, давай, попробуй. Я прям в замок. Ты где? Точно. О, они закрываются. Закрываются? Да, закрываются. короче не успеваем да блин вообще прям не успевается а как так надо жахнуть чтобы они все а надо цепную реакцию сделать я помню понял сейчас сейчас сейчас, сейчас. смотри я придумал сейчас я просто засру все не понял а чего у меня у меня перезарядка есть Пук, пук, Сейчас перезарядочка будет. И как жахнем. Ну все, можно жахать, в принципе. Давай. Бамбалейла, бамбалейла. Опа, это нас. It Что-то хранили. Ой, смотри, как миленько. Так, и что и как этим пользоваться? Ага. Взорвай. Поехали. Нет, взрывай, Извините. взрывай. По-моему, я что-то сделал не так. Все, ладно, едем. А как? Подожди, ее надо как-то раскачать. Ну-ка, давай раскачаем. Надо наклонить. А все. Их, да, да, да. Наклоняй, наклоняй, еще. Еще наклоняй. Ну мы же не едем, стоим на месте. Поехали. Вроде вот. едем. Да блин, я хотел пошутить над тобой. Ну, типа ля -ля -ля. ты не долетишь, а ты, блин, взяла все испортила. Погнали, где у уже? ходим по дереву, уходим. Хопышки появились. Извините. Убиваем всех. Просто разносим. Изи, еще вижу. Давай, я их менёхил, короче ты убиваешь их. Все? Изи. Вообще Изи, да? Вообще просто раскатали, уничтожили. Но это первая боевка, ясно? Все потому, что мы команда И че дальше? Грибы увижу Ой! Эй Ты че с этой печкой делать? Я что то сделал А, я понял, как-то тебе надо попасть туда я его засу... Или это ты сделала? Ты стреляла? Я сделала, да. А может, и не, не тебе. Сейчас. А! секу секу секу секу секу секу секу Я понял, что делать. Тебе надо сейчас взорвать. Давай. Ага. а, -а! <на> Да, я понял, все. Сейчас тогда я вот эту сначала ага. засеру. Потом я иду вон ту засираю. Все, погнали. Ну все, все, спасибо. Пока. А как его опустить? Типа, блин. А ты сюда никак не попадешь? Блин, ну, я не знаю, может, как-то нам надо было вдвоем? А не получилось бы вдвоем, да? Here, так, ну-ка. А, я понял! Гений, смотри, в действии. Yeah. Да What? подожди What? ты! <laughs> я тропинку делаю к мосту. Сейчас, сейчас, сейчас. Раз, разнесла мне все просто. Весь фланг пустила по ветру. Я вообще-то еще не доделал свою кар картину импрессионизма. А ты уже стрельнул. Я не знаю, что дальше. Вон вижу наверху подъемник. А, ты можешь прострел сделать сквозь? Нет, вон-вон, мишень. Вон там. Отлично. Ну Все, погнали. Уже осы идут. Как бы белки, стела. Нам вон туда надо. Ну, вот здесь что то есть а бубен бубен бубен игра Перетягивание каната надо нажимать не знаю а... А... просто ага. жать много раз кнопку походу да это это как игра в кальмара Нет, это не вообще не моё давай игра в кальмара ладно а что жать надо треугольник не знаю. наверное да А Тихо-тихо! Тихо-тихо! тихо. Я жму! Я жму! жму! Кнопку жму! Жму! Жму! Жму! Жму! Жму! Жму! Жму! Жму! мой палец больше не выдержит сейчас я передохну секунду ладно давай. чё серьезный такой потому что как я проиграл то что я уже жмак уже жмакаю слышишь брат? да как ты так быстро нажимаешь? я вот так нажимаю и не могу выиграть как так то <связывая> <связывая> у меня палец отвалится! Как? Ой, блин, палец. У тебя какие-то щиты <связывая> Блин, а что-то я устала? Я с тобой больше не биделся? играю играть. <связывая> не о чем мне обижаться <связывая> так. Я просто удивлен, как у тебя вообще это получилось. Я просто, а я, чай, я, чай. я даже на камеру показал, как я жмакал на треугольник, и, и все было тщетно, как так-то, блин? Жесть Как-то так, как-то так Ой, ой, за... ой. Что? Да. крутая. Мне кажется, просто уже игра болят, такая, ну. типа, И игра нет, такая нет. уже, типа, мол, типа, ну, блин, Светка два раза проигрывал, надо в ее сейчас в счет тоже. пользу, как Ничего бы, сейчас Ничего подобного, умею признавать поражение. Кошмар какой. Знаешь, как сложно что, нажимать. Я верю, да, очень сложно. О. Ой, опять по катушке. Я поехал, да? если что, да. Ну, вот эти на этих на путях. Осторожно, там вагонетка навстречу выезжает. А как перепрыгнуть Б... на крестик, да? На r А, прыгать в смысле? Да, на, на крестик. А, я просто еще думаю, блин, нифига себе, белки обустроились, так-то нормально себе. Ого! Тут нормально все, на намази прям. Все дерево оккупировали. Вообще оккупанты. И такие типа... Мы не Ай, не типа, я умер. Просто дружить, прикинь. Ну, вообще. Джадюги. Я умер. Два раза уже. Ай, как это так вышло? Так же не бывает. Я не могу перепрыгнуть. А, могу. Там вот вот этот момент сложного вот сейчас будет дальше. Блин, я на твой экран отвлекся. Ты не отвлекайся на мой экран? Хорошо, извините. Да, вот этот момент тяжеленький. Там потом на веревках скакать еще. А куда? Вон на следующую веревку. Оба она. Я первый. Тарзанчик. Всегда первый. Ну что? Я тебя жду. Во-во, полегче в полете, блин. А, а, а. Так, а что дальше у нас? Пока они это все установили, вообще, да? Да это вообще кошмар. Я в шоке. И Опять че? цепная реакция. Наверное. Тогда ты не туда направляешь. Да, Надо зары... на застежке. Нет? Ну, вообще, в теории, наверное, да? Ну-ка, попробуй на застежку. на вот эту. А, подожди, надо же ее раскрутить, наверное. Ой, застежку, говорю, что говорю. А, ну все, мне не надо стрелять. Да-да-да, сейчас -да -да, погоди. Все, что ли? Это только одна. Ой, по-моему, на нас нападают. А, Никита! Никита! Все нормально, Да, все под контролем. Я их уже минехаю с красным, когда, когда, короче, нападают. А есть кое На квадратик точно, я же забыл. Все что ли? Ну вроде когда. Сейчас вторая будет уже. Давай, давай, давай. О! А синий щит? Что? Кто это такой? Осторожно, у него болгарка. Или болгарин, я не знаю. Ай, да что ты Стой. на меня-то прыгаешь? Давай, давай, давай, давай. Он щитом... Он защищается щитом от ä, этой. А, блин, я на кружок жму, чтобы повернулся. тебя а -а -а! давай я поливаю его он, он у нас по очереди да дракон волосы такие я смотрю тоже достаточно прогрессивные так, где он <паспалит> Во -во -во, тихо за королеву за орду у него есть еще на жопе и стоит. Отлично. Это было иди. Блин, там наверное босс. 42 минуты. У меня на таймере. Ну типа пока мы запускали. Блин, ну надо надо до босса дойти. Ну ладно. Да не, я не против. Мы еще одну игру не нашли. Я не против, можно еще поиграть в принципе. Время позволяет. Тем более мне нравится. Можем хоть два часа записывать. Два с щитами. Ничего себе. По сути, осами сейчас а, управляет белка. Ты в курсе, да? Или ты этот момент пропустил? Uh... Типа, этот, предатель, который робота-осу использует, чтобы управлять осами. А, вот она говорит про робота в белке. Mm -hmm. Белки в роб... <laughs> да, про робота в белке, <смех> <смех> Опять. Здравствуй. Ну, первый раз пришел. <смех> <смех> Коллаборация... Это он на гусяда намекает. Гусь так не делает. Да, да. Да ну, угарный пацан, чё ты. Он разбавляет атмосферку. Так, чё тут у нас? Не знаю, но вон огромный улей. Внутри дерева. А вот тут? А вот тут? Ну блин, дерево не может быть настолько огромным. Может? Нет. Супрайз, oh, мазафака. Oh. Что, личинки? <свеч> Света, давай. Мы убийцы с тобой. Красиво. Что? Это маленькие пчелята были? Ай, тут еще. Все? Да. Там еще сейчас будут? Да будут, будут. Да и хер бы с ними. Они бесполезные. еще ползу а еще ползу на да, они, он вылупля... они с улья вон вылупляются надо Ули еще уничтожить, вон взорви этот как он. вон там вон вдалеке да да да да да, -да. подкрадываются так а вот противников очень много а вон улей улья... едите тебя за ногу света нас окружают света со спины я пытаюсь вон тут улей пометить. У тебя за спиной очень много. За спиной, Света! Вот, все, вот добивай, добивай вот этих. И прорваемся дальше. Сбоку еще один. Вот, да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня аж пролагало. Ага. Извините, ага Ну, надо уничтожать Ули, потому что они бесконечно лезут Поэтому давай я Ули мечу Можешь попасть его отсюда? Все, отлично Отлично, дальше Так, дальше Тарзан опять Воу, воу, полегче, атмосферка и уютная Вообще ламповая Я могу прыгнуть? А, я понял. Сюда нельзя. А -а -а -а. Сюда <смех> нельзя. Смотри, как здесь... О, что за кратер? Да, прыгни там, кстати, классно. Там прикол будет. Ну, прыгни, я прыгал уже. Я не видела, что ты прыгал. Зачем ты обманываешь ты меня? Я честно прыгал. Я тебе на записи потом покажу. Ну или сама серию посмотришь, когда увидишь, что я прыгал. Это без обмана. <смех> Ну я прыгал, правда. А что делать? Ну ка, взорви это. А, там типа пчелы спрятали. О, о, Ай, блин, Никита! Да я здесь, здесь. Давай, давай, терать. Да блин я на кружок пытаюсь ворот сделать Привычка с какой-то игры А я даже знаю какая с горизонта блин Там на кружок ворот И вон тот дальний еще. И вон ту дальнюю давай Отлично Кто ой, это? Ой, ой. Что он делает? А где он? О, он стреляет. Да, да, да, да, да давай, давай, херачок. Блин. Давай, давай, я в тебя верю. Я опять его на этого налепил. Давай, я еще налепил, стреляй сразу. Так, леплю, леплю, леплю. Подожди, подожди, он атакует. Херач, херач, херач. Еще, еще, еще. Давай еще, еще, еще. Он слишком быстро перемещается. Еще, еще, еще, еще. У меня куколка закончилась, моя. Ай, попал меня. Опять на кружок. Еще пару раз, давай. Все. Нет? А, вот теперь все. Ты просто его добила в лопы? Непонятно, как ты добила? Ну непонятно, да? Ой, мы это как Мы друг друга хватим. Ай, неужели? А? Блин, игра крутецкая, на самом деле. <говорили> <говорили> <говорили> Что, Что это? это? Камеры? Сделать фотку? Откачай меня. Сфоткай. Подожди, так надо нажать, наверное. Сейчас, сейчас. А, Быстрее а, иди, иди, иди, иди, иди, иди. Че получилось? Ой. Че получилось? Не знаю. Да я посмотрю, да я посмотрю. Да я не могу где, быть. Где, где вот вот вот нифига не понятно говно а вот это что значит Not bad. Oh. <гас> смена позиции позиций? <гас> да. а можно посмотреть я могу просто фотку сделать Не, я хочу с тобой давай я типа я типа пчела сейчас буду подожди подожди давай, а давай, все, давай, я давай, иду, давай, иду иду так, что еще? Какая еще есть зона? Ну, типа, можно еще в улице, типа, быть, да? Давайте я так просто зачекину. А так, можно только три фотки. Ну, давай вот эту заставляем. Что еще есть у нас? Так, белки мы видели, и белкдила была уже. Так, вот это oh. желудиное. И все, да? Всего три. Ну да, вроде бы. Ну то. все, давай тогда на третью локацию еще разочек. Куда здесь? А, здесь просто встать, да? Ну вот, а в это? эти кругляшки. Ага, я понял. Хорошо, тогда фоткаемся. Готово? Я вот тут. Да. Я смотрю в объектив. Чик-чик. Хм. Отлично, на память зачекинились, все. Ну все, три фотки сделали. Nice shot. Mm, clever. Mm. Прикольно. Да. Yeah. Интересная задумка. Смотри, тут фоток до херища. И причем. Тут и мы oh, есть. Да, тут и мы есть. И жёлуди есть. Uh -huh. Сейчас белка из ледникового периода вспомнилась почему-то. Но это босс. Это босс. Да? Да. Ну, конечно. Ого. Ай, That... больно, ничего себе, они мне пол хп снесли. Нормально, я их это... Я им говню. Все? Музыка напоминает это вот это. Туру, туру, туру, туру, туру, Блин, я не, я не, могу напеть это видео. Все что ли? Нет, жива еще. Изи. Подожди, еще, еще, еще где-то. Вон, вон вижу. Капец их много. Да нормально развалим. Нормально, Светка, все, справляемся Никого не бьют У меня больно, пукалка Пукалка перезаряжается Давай, давай, давай Отлично, он меня собирался долбануть уже Еще Может мы что-то неправильно делаем? Да вроде все правильно Может надо идти в... туда ближе к этому? Может это как суем? Херач, херач его. Нифига себе, ой Они читеры Оооо Давай <excuse> Так, обруливаю препятствия еще Внизу, внизу, внизу Можно перепрыгнуть Хорошо, я понял А вот uh -huh. это нельзя Ты слишком впереди меня оказалась Ой, спасибо, Светка Так, мне, Пожалуйста. короче, впереди Мне надо впереди ехать Хорошо, отлично. Я его нахерачиваю. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Вижу, вижу остальных. Сложно, сложно. Прицелиться, тяжело. Давай я в тебя верю. Нормально, в центре проходим. А! Страшно, Света, кончаются патроны. Перезарядка. Требуется. У меня тоже патроны перезарядкой. Нормально. Мы пока справляемся, на самом деле. Уоу, американские горки. Мне кто-то звонит. А, Никита! Да мне звонили просто. <саспоргanim> Я... Сейчас, сейчас. Я брызгаю, Мы сожгли весь рой. Вели великий бум. Великий Слушай, хорошее название <spokes> серии. Великий бум. Ты же сказал пластилиновый тарзан. Не, Великий бум мне нравится больше. Сейчас, погоди, мне звонят. Мы сделаем паузу на этом. Мне просто очень по важному звонку. Сейчас. ]otionally. Все, поговорил. Продолжаем. Продолжаем. Так, ну мы разнесли рой, в принципе, мы всех победили. А ну, я деревянная, я могу плыть. Ну да. На лодке? Так это новая глава. То есть нам до босса еще отползти и ползти, получается? Может тогда на этом закон... закончим? Как думаешь? Хорош, поплыли. <Promind> Я понял, я мотор. Че? А -а у него есть к Продолжим или на этом закончим? Ну как Сейчас. ты скажешь? мой канал. О, мо, полегче. Просто уже у нас так-то нормальная серия, почти еще чуть-чуть и будет в районе часа. Ну, давай заканчивать. Хорошо, тогда продолжим с тобой в следующий раз обязательно. И давай, чтобы без опоздания, чтобы у нас серия вышла, а то уже как бы, ну, Свет, ну, правда, люди спрашивают, а мне как-то неловко. Хорошо. Ну все тогда. Неплохо сегодня побегали, порешали загадки. Я думаю, в следующий раз дойдем до этой белки осы, осы победим ее. Вот. И я предлагаю на этом. Она не цепляется на корабле, а цепляется совсем чуть-чуть. Ладно, можно сказать, ты увернулась почти от всего. Почти как Нео. Ну что, что я могу сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте оставлять свои горячие комментарии. Подписывайтесь на социальные сети. Все ссылочки в описании. увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.